Всем привет! Меня зовут Александр, и я инженер завода Ротада. Сегодня я вам расскажу о существенных изменениях, которые произошли в ротационных дефлекторах за несколько лет. Мы отыскали у себя на складе ротационный дефлектор образца 2019 года. Это отличный дефлектор, который отлично себя зарекомендовал во многих проектах, но мы все равно нашли, что в нем можно улучшить и применили все те знания и все эти доработки, в нашем новом дефлекторе образца 2023 года. Теперь я вам покажу изнутри, какие улучшения мы внедрили в нашем новом дефлекторе, и мы сравним их с предыдущей модели. Раньше мы использовали в конструкции рационного дефлектора точечную сварку, что незначительно, но повышало риск образования коррозии в зависимости от среды работы данного рационного дефлектора. Для ротационного дефлектора мы используем подшипники закрытого типа и обязательно во втулочку добавляем специальное масло. Данный дефлектор имеет диаметр 300 мм. В нем минимизирована точечная сварка, ну и вообще в принципе какая-либо сварка, что намного повышает коррозионную стойкость всего изделия в целом также здесь используется специальная резиновая водоотводящая манжета которая не позволяет попасть влаги и жидкости внутрь дюралюминиевой втулки также мы отказались от использования сварки в основных конструктивных частях нашего дефлектора и перешли полностью на заклепочные соединения что в несколько раз повышает надежность и коррозионную стойкость нашего оборудования. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик.